Сегодня хочу вас познакомить вот с таким вот интересным предложением под названием Ringtone Maker. Что значит это за такое приложение? Приложение проверьте, версии, ребяточки, для вас скачать сможете в описании видео. Это отличный вообще, так скажем, менеджер MP3. Что он у нас делает? Да все. Во-первых, извлекает видео из видео, вернее, музыку в MP3. Дальше. Можно объединить аудио, микшировать аудио и обрезать аудио. Далее заходим в настроечки и смотрим, что у нас здесь есть. Вот настройки, и тут мы можем с вами выставить качество. Во-первых, высочайшее качество нужно время. Далее, хорошее качество и низкое. Я выбрал высочайшее, с него и начнем. Все, поехали. Смотрите, во-первых, вычисление или извлечение из видеофайлов. Вот, берем видеофайл, выбираем любой. Следующее. Нажимаем. И смотрим. Идет преобразование. Далее здесь э, сейчас извлекается MP3. Или, вернее, оно уже извлечено. Слушай. Прежде чем начать обзорчик данного приложения, хочу сказать всем тем, кто еще не. Это мой видосик. Здесь можно сделать объем. Подписался на канал? Подпишитесь обязательно. Обязательно нажмите на колокольчик и обязательно поставьте. Слышите, лайк, как изменяется звук? Пожалуйста. Далее, что можно сделать? Можно сделать исчезать а теперь Всем привет, дорогие с самого друзья. начала, Всем привет, дорогие друзья. чтобы Вы звук видите, начинался канал, не сразу. Смотрите, канал, вот сам... ставим на место сначала. И дальше также исчезновение в конце. Все это устанавливается здесь легко и просто. Ну, другими словами, самая крутая тема, что мы можем извлечь из любого видео-аудио. И здесь же его сразу и обрезать. Смотрите, пожалуйста, вот у нас есть гранички, которые мы с вами можем подвинуть и обрезать с любого отрывка, какой вам хочется. Все, когда вы это сделали, нажали сохранить. Файл сохраняется и, кстати, в настройках указывается путь данного качества. Здесь, смотрите, установить на экран вызова можно сразу или установить на рингтон. Что у нас здесь еще есть? Можно обрезать аудио. Выберем любое аудио. Не знаю, сейчас давайте может, с вами что-нибудь выберем. Все. Здесь также обрезать то же самое, как у видео. Обрезали, насколько вам нужно и сделали. Рингтоны можно обрезать вообще любую музыку, какой, какая вам понравилась, и сделать самостоятельно рингтон, какой вы хотите. Почему я, допустим, сейчас не делаю именно рингтоны, но сами знаете, на ютубе сразу там начнут блокировать из-за того, что я не соблюдаю там права собственности, так скажем. Да. Здесь мы можем объединить, допустим, берем несколько файлов, нажимаем следующий, и вот два файла у меня объединенных. Дальше Соединил два файла И также нажал сохранить Сохраняется, как вы видите, быстро Достаточно можно установить в рингтон Или на вызов Что еще здесь можно микшировать Что значит микшировать Это значит один файл накладывать на другой Делать микс Ну давайте сейчас мы с вами что-то найдем Здесь и, допустим, вот, самсунговскую выберем. PSNQ. И вот этот вот рингтон может быть. Нет, вот этот Elegance. Хопс. Смотрите. Файл один накладывается на другой. Вы его здесь можете переместить сюда. Или еще в какое-то место. И если они подходят, да, если у вас действительно такой слуг. И вы можете создавать свои композиции из нескольких звуков вообще всяких разных добавлять сюда что хотите здесь же можно сделать потом а, заменить пожалуйста добавить наоборот и еще что-то отделка сделать ну отделка это значит уменьшить как вы видите да здесь видите я наложил одно на другое здесь же мы с вами можем задавать объем какой хотим да ну и дальше уже с этого микша делать музон. Ну, кстати, очень хорошо. Здесь можно будет наложить, допустим, на фанеру свой голос. Пропеть песню какую-то и наложить на эту фанеру, если она у вас есть какую-то, любую вообще, именно песенку. Кстати, я это, наверное, и сделаю, Есть у меня идейка одна. И потом, может быть, вам дам даже послушать. Ну, и что у нас еще? Здесь есть контакты. сразу можно это кому-то отправить.